Уважаемые зрители, любители астрологии, приветствую вас на своем канале. С вами астролог Марина Скади. Сегодня я вам расскажу о планете Юпитер, о том, кто будет более удачлив в 2020 году, кому повезет, а кто может быть ну немножко останется... В стороне от этого влияния Юпитера, но тем не менее, зная, как подключиться к этой благотворной юпитерианской энергии, можно принести в свою жизнь это благополучие, то добро, которое несет в себе эта планета-гигант Юпитер. Пятая планета от Солнца. Самая большая планета Солнечной системы твердая планета представляет собой газовый шар. Юпитер – это планета удачи и везения, благосостояния, авторитета и влиятельности. Юпитер называют планетой большого счастья в астрологии. Управляет Юпитер стрельцом и имеет отношение к управлению рыбами. Мужская планета – Янская. Характеризует экспансию, развитие. Все то, что приводит к устремлениям в новые направления и в перспективы. Планета Юпитер мягкая, добрая. Сама природа этой планеты несет в себе щедрость, благополучие. Прорабатывать энергию Юпитера, привлекать ее в свою жизнь – так сказать, прокачивать свой Юпитер, это значит быть щедрым во всех отношениях. Цикл обращения Юпитера 12 лет. Каждые 12 лет Юпитер возвращается в знак Стрельца. И с этого знака Юпитер вышел 2 декабря 19 года. И почти весь 20-й год до 20-х чисел декабря 20-го Юпитер будет в знаке, Козерога. В знаке Козерога Юпитеру некомфортно, поскольку это так называемое падение Юпитера, условно слабый статус. Но Юпитер, он не принесет негатив, тем не менее, это же планета добра благополучие может быть просто в меньшем количестве сейчас будут ее ощущать конечно это будет э, этот год будет он сложный для стрельцов потому что их управитель вошел в знак своего падения некомфортно ему там да но тем не менее если мы будем щедрыми э, если мы будем излучать добро то к нам Придет эта энергия Юпитера, мы ее притянем в свою жизнь. Юпитер в Козероге – это значит сосредоточение на структуре, на поставленных задачах. Это слабое использование объема и других возможностей внешнего мира. С 14 мая по 13 сентября 2020 года Юпитер будет ретроградный в знаке Козерога. Что особенно акцентирует социальные вопросы. Также затрагиваются темы религии, традиций. 2020 год очень необычен. Помимо того, что это Высокосный год, так 21 декабря 2020 года, в день зимнего солнцестояния, происходит соединение Юпитера и Сатурна в первом градусе Водолея. А это значит, что происходит завершение социальных циклов и начало новой эпохи. Происходят серьезные перемены на общественном уровне. Мировоззрение людей меняется. Возникают новые тенденции в обществе. Теперь я расскажу о самых удачливых знаках Зодиака на 2020 год. Потом о всех остальных. Пять знаков зодиака, которым повезет больше всего в этом году. И первый – это козерог. В целом в жизни козерогов преобладает успех и везение. Это год освобождения от сдерживающего влияния и возможности в достижении личных целей. Карьера козерогов развивается успешно, может быть медленно но она развивается вы сможете реализоваться через собственный бизнес поэтому имеет смысл работать больше чем обычно над своим продвижением стремитесь к повышению своего статуса у вас появляется возможности расширять свое дело запускать в производство или внедрять новые проекты но для этого нужно систематизировать информацию, структурировать. Нужно навести порядок во всех делах и в своей жизни в целом. Поскольку после предыдущего прохождения Юпитера по стрельцу, тут вообще-то все расширилось и развелось до максимума. Теперь нужно уметь выделить вот этот вот сухой остаток, который взять и использовать с пользой на будущее. Пришло время улучшить свои профессиональные навыки, повысить уровень своей квалификации. И это поможет вам в профессии. Если вы используете все возможности этого года, то у вас начнется новый этап в жизни. Прилив энергии, оптимистический настрой, направленность в будущее. Все это значительно улучшит Ваше физическое и психическое состояние, конечно же, которое прямым образом влияет на ваши достижения. Уважаемые козероги, вы сможете заявить о себе как в профессии, так и вы сможете вообще достичь социального уровня, повышения своего статуса. Вы сможете зарекомендовать себя как специалиста высокого класса и получите уважение и авторитет в своем социальном слое. Перед козерогами открываются новые перспективы. Вы сможете почувствовать себя популярным и авторитетным человеком, может быть даже любимчиком публики. И это вам принесет успех и признание. Вы можете рассчитывать на помощь начальства, влиятельных лиц, официальных и право правоохранительных органов. В общем-то, несмотря на то, что затмения будут в козероге в 2020 году, вот это благотворное влияние Юпитера в итоге дает, дает позитивные итоги, позитивные преобразования в жизни каждого козерога. Так что для вас, козероги, 2020 год будет очень масштабным, перспективным. Вы сможете достичь то, к чему шли, может быть, очень долго, и то, что не получалось, теперь, наконец, у вас получится. Вы сможете почувствовать себя счастливым человеком. Удача вам реально будет сопутствовать везение. И вы поймаете эту удачу, уж я не знаю, за хвост, или вообще она будет в вашей жизни, но тем не менее, вам повезет. И вы сможете получить благоприятные шансы и возможности для того, чтобы... Стать счастливым человеком. Для тельцов благоприятный год. Все дела, касающиеся любви и семьи, станут более тесными и стабильными. Это благоприятный период для обретения собственного жилья, а также для заключения брака. Активизируется ваша творческая сила, и вы, как личность, Достигаете признания и получаете денежное вознаграждение, грамоту, вообще поощрение какое-либо. Сфера вашего влияния значительно расширяется. Новые проекты получают свое развитие. Профессиональный и деловой подъем происходит намного легче, чем в предыдущий год. Устанавливайте собственные приоритеты. Защищайте свои убеждения и принципы. Для тельцов этот год очень позитивный и перспективный. Может быть, немножко меньше вам везет, чем козерогам. Но, тем не менее, вы можете получить новое назначение или новую должность. Улучшение в финансовых делах. Конечно, если вашим соперником не является козерог. Но, тем не менее, у вас... Успехи в финансовой сфере будут, вот где-где, вот как в карьере, там уж непонятно, но в деньгах прирост вы получите в 2020 году. Год будет интересным и удачным для вас. Успех и личный рост будут наблюдаться во многих сферах жизни. Люди и обстоятельства, с которыми вы столкнетесь, будут способствовать расширению ваших возможностей. Вы получите может много новой информации, ваше мировоззрение расширится и вы сможете использовать в нужный момент вот именно те знания, которые помогут вам выйти на следующую ступеньку, подняться в своем социальном уровне и получить уважение и одобрение ну и денежную прибыль. Вообще, знания, конечно, вам позволят многого добиться в этом году. В том числе, знания не влияют на ваш материальный достаток. Более широкие возможности для успеха вероятно, если вы заняты литературным творчеством, может быть, издательским бизнесом, искусством, рекламой. Вот В этих сферах, если вы заняты, вы получите ну, максимальный успех и благоприятные перспективы и возможности на будущее. Вы закладываете в этом году хороший финансовый фундамент, который будет вам помогать в последующие годы. Особенно благотворные деловые коммерческие контакты с иностранными гражданами и фирмами. Если вы думали о том, стоит ли начинать бизнес с зарубежными партнерами, то в этом году уж точно стоит. Вы получите достойную оплату, вознаграждение, прибыль. Все, что касается сферы зарубежья, важно для вас, для перспектив. Вообще активизировать можно свою удачу в этом году через посещение любой страны. Хоть это будет отдых, хоть рабочая командировка, но тем не менее, чем больше иностранных граждан в вашей жизни, чем больше поездок за рубеж, тем больше удачи вы привлекаете в свою жизнь. Поэтому, дорогие тельцы, больше путешествуйте, обучайтесь, расширяйте свое мировоззрение, и это обязательно принесет вам серьезные денежные прибыли в 2020 году. Представителям знака Девы также улыбнется удача. У вас появится возможность улучшить качество своей жизни, возможность знакомства с влиятельными людьми, с известной личностью. И через это вы обретете счастливый шанс, который наверняка сможете реализовать. Ваши воображения и творческие способности возрастают. Вы найдете применение своим талантам. Все, конечно, зависит от сложившихся обстоятельств и ваших интересов. Но, тем не менее, вот тот ресурс, которым вы обладаете, он вам принесет и прибыль денежную, и вообще социальный успех. Вы получите вот какой-то новый социальный взлет, рост. Ваша способность радоваться усиливается. Развиваются ваши романтические отношения. И к вам в этом году может прийти ну, большая любовь. Вы, может быть, если планируете ребенка, то он в этом году появится. То есть все, что касается расширения семьи, может улучшения жилищных условий, это будет в вашей жизни в 2020 году. Год благоприятствует всем делам, связанным с детьми, с их образованием. 2020 год это год прогресса в личной жизни и в профессиональных делах также. Вы получаете поддержку сотрудников, компаньонов, начальства, высокопоставленных лиц. Если вам нужна помощь, какая-то протекция, вы можете обращаться. Вы можете рассчитывать на повышение и внимание к вам как к работнику. Ваш авторитет возрастает. Люди к вам идут навстречу, помогают, поскольку вы для многих двигатель. За вами идет коллектив, и вы можете вывести не только себя, но и ваших окружающих на какой-то другой уровень. Помочь вашему производству, вашей фирме подняться, получить хорошие рекомендации, улучшить репутацию. Двадцатый год – это период самообразования и повышения квалификации. Это обязательно пригодится вам. Ваше участие в общественно-политической жизни, ну, оно будет, оно в любом случае будет, может быть, больше, чем обычно, и это в какой-то степени, наверное, не будет нравиться вашим семейным. Но, тем не менее… Участие в общественно-политической жизни вам поможет в дальнейшем в реализации ваших целей. Поэтому не игнорируйте этот аспект. Обстоятельства предоставят вам возможности расширять диапазон вообще своего личного влияния. Вы сможете обрести власть и вы сможете исследовать свои новые возможности и применить их на практике. Все, что касается юридических дел, может быть, каких-то тяжб, формальностей, вы сможете это уладить в 2020 году. Благоприятный год для открытия новых предприятий и для реорганизации старых. И как в денежной сфере, так и в карьере, в самореализации. Но вы выйдете на новый, более высокий уровень, более положительный для себя и для своих семейных. И если вы вот думаете о расширении семьи, своего жизненного пространства, то именно в этом году, в 20-м, вы сможете это сделать. Удачный год для вас, дорогие уважаемые девы. Для скорпионов. Ну, тоже достаточно такой благоприятный год. Может быть, везет меньше, чем... Козерогу, Тельцу и Деве, поскольку Юпитер к представителям знака Зодиака, Козерог, Дева и Телец строит гармоничный трин. Это очень благоприятный аспект к их Солнцу от Юпитера и поэтому им везет больше всего. Для Скорпионов тоже хороший год достаточно от Юпитера планеты большого счастья к вашему солнцу идет гармоничный аспект секстиль приходится работать больше значит по трину идет все как бы на блюдечке за голубой каемочкой а по секстилю нужно прикладывать усилия но ну, вознаграждение идет именно тем людям кто работают стараются предпринимают какие-то действия и итог получается благоприятным и удача тогда Сопутствуют вам во всех ваших делах. Скорпионы будут испытывать счастье от погружения в какие-то новые жизненные сферы. Но это везение для скорпиона в 2020 году, оно будет скорее не материальным, а неким интересным духовным может быть, в любви много чего происходит важного, интересного, значимого. Много новых знакомств, поездок и общения. Вам везет именно вот на знакомых, на друзей. В любви вам везет. Эти поездки и общения делают 20 год очень насыщенным. Хотя и поработать все-таки придется. Ну, достаточно большая активность будет в 2020 году. И Юпитер тогда откроет для вас потоки необходимой и важной информации. Удача придет в вашу жизнь. И этому могут поспособствовать родственники, ближнее окружения, ваши любимые люди. 20 год – это отличный период для приобретения новых знаний и навыков работы с компьютерами, с другими видами техникой, с механическим оборудованием. Это в итоге принесет вам матери... материальное благополучие, но может чуть-чуть позже. Но, по крайней мере, вам повезет Именно на тех людей, которые вас научат правильно, дадут правильные знания. Общение и путешествия станут более интенсивными для вас в 2020 году. Ваш круг знакомств расширится. А это будет способствовать обмену идей и информации. У вас может проснуться литературный талант. Вы сможете продолжить образование. Может быть, защитить диссертацию, либо как-то урегулировать насущные проблемы, вопросы, связанные с обучением, с какими-то бумагами, юридическими вопросами. Кроме того, возможен рост интереса к общественной деятельности, а также усиление контактов с братьями и сестрами. И через этих людей к вам приходит удача и благополучие обстоятельства достаточно ну, в разные, их нельзя предугадать. Тем не менее, все, что происходит в вашей жизни в этом году, это приносит вам удачу и везение. Вот реально вы сможете сказать, что вам повезло, и там вам повезло, вам повезло находиться в том месте в нужное время. То есть вот эти элементы удачи и везения, они все равно будут присутствовать в вашей жизни. Вам придется быть коммуникабельными, независимо от того, свойственно вам это или нет. По крайней мере, у вас расширяются для этого возможности. Много осознаете в этом году, потому что будет нужно много общаться, и вы сможете это сделать. То есть осознание, как вы сможете сказать, о, светлая голова, или о вас о, о, другие люди смогут сказать, вот это вот этот человек светлая голова, он говорит то, что нужно по делу и то, что приносит результат. То есть вами будут восхищаться вашими способностями и талантами видеть истинную суть вещей, осознавать правильно происходящее, давать оценку правильно. Вот лучше, чем скорпионы, это, наверное, никто не сделает в этом году. Хотя в целом удача у скорпионов не связана с деньгами в 2020 году, но везение и удача приходят в ином виде, вас признают. Считают вас человеком, способным сделать очень многое, преобразовать, трансформировать правильно не только свою жизнь, но и жизнь многих людей. Двадцатый год благоприятен для усиленного изучения иностранных языков, командировок, за рубеж, для установления контактов с зарубежными коллегами. И очень много удачи и везения приходит через, через сферу зарубежья, через поездки. Поэтому старайтесь, если вы, например, планировали, может быть, переезд в другую страну или работу в другой стране, то именно в 2020 году вы это сможете сделать. Вот. Для представителей знака Зодиака Рыбы тоже год будет благоприятный. Немножко меньше, чем для представителей земной стихии. Земная стихия – это у нас телец, дева и козерог. Тем не менее, Юпитер, который идет по знаку козерога, хотя он имеет отношение к управлению рыбами, и в знаке козерога Юпитеру некомфортно, тем не менее, для рыб будет год благоприятным. Желания реализуется не так быстро, как представители этого знака зодиака хотят. Но происходит увеличение вашего личного ресурса. Вы укрепляете свой иммунитет. И благодаря вот укреплению сил вашего организма вы можете зарабатывать. Активизируется ваша творческая деятельность. Большая возможность профессионального самовыражения. Характер этого года таков, что вы не должны ждать, пока благоприятная возможность появится. Вы можете создать ее сами. Вот этот благоприятный шанс, удачу вы сами создаете, и вам везет в этом. Вы сможете этот период, эти, вот эти ситуации, которые вы создали, вы сможете использовать для своего успеха для личного успеха. Широко применяйте свои знания, навыки, заявляйте о себе. Ваш собственный жизненный опыт достаточно богатый, вы обладаете мудростью. 12 знак зодиака рыбы, ну, то есть очень мудрые люди, очень чувствующие. Хорошо, если вы поддерживаете идеи благотворительности, поскольку мы активизируем энергию благостного Юпитера э, в том случае, если мы щедры, если мы больше отдаем, но ну, тогда нам больше и приходит. То есть все, что касается благотворительности, оно должно присутствовать в вашей жизни, и это принесет вам еще больше возможностей. Вполне возможно, это будет материальный успех. Вы можете в этом году заняться лекторской, издательской деятельностью, может быть провести рекламную кампанию, и она будет эффективна. Она поможет вам в результате обрести вот то, что вы хотите. Статус, деньги, какую-то стабильность. То есть, все равно вам сопутствует везение и удача. Вот только рыбам и скорпионам приходится чуть-чуть больше работать. Для козерога, тельца и девы все складывается вообще как по маслу, все идеально. А вот скорпионам и рыбам придется поработать немножко, приложить усилия. Но результат будет такой, как вы хотите. В этом году представители знака рыб получают возможность удачно решить юридические вопросы, заключить выгодные сделки, подписать контракты. Благоприятные связи с иностранцами, вложение в иностранный бизнес, в коммерческие сделки с заграницей, с партнерами из-за рубежа проходят очень удачно для вас. Увеличивается количество друзей и единомышленников. Удача будет приходить к вам через них, через друзей и через единомышленников, через приятелей и через друзей ваших приятелей. Они смогут вам оказать поддержку. Смело проявляйте свои лидерские качества, создавайте свои коллективы, организовывайте мероприятия. И в этом случае удача, везение приведут вас к успеху намного быстрее, чем если не предпринимать активные действия. Хотя все равно обстоятельства будут вас подводить к ситуациям, когда нужно будет немного постараться приложить усилия, и результат оказывается очень благотворным для вас. Вот, уважаемые вы тоже получаете дозу удачи и везения в 2020 году. Что касается остальных знаков зодиака, ну, если в 2019 году Овнам, Стрельцам или вам везло больше, чем другим знаком, то в этом году... Им везет немного меньше. Например, вот знак Овен. Да? Юпитер строит напряженный аспект к вашему Солнцу. Но квадратура – это аспект энергии. Да, это через препятствия. Но тем не менее, с одной стороны, у вас появляются возможности для реализации ваших личных амбиций, желаний. И вам может казаться, что все будет легко. Вам может показаться, что перспективы на будущее вам ну, вот, очень масштабные. Но на самом деле, уже в процессе работы, вы сталкиваетесь с препятствиями. И успех ваш зависит от того, насколько спокойно вы будете принимать эти препятствия, делать выводы и работать над ошибками. То есть, в этом году больше, чем в прошлом году, позапрошлом, то есть больше, чем в остальные годы. В этом году у вас вот с напряжением будут идти какие-то дела, с какими-то препятствиями вы будете достигать результата. Да, везет вам меньше, чем представителям земной стихии и представителям рыб и скорпиона. Тем не менее... К вам успех и везение может прийти через родных. Через ваших партнеров, любимых людей, благодаря их успеху улучшается ваша репутация и статус. При этом, кстати, у вас есть возможность получить незаслуженное признание или награду. Но здесь нужно быть очень внимательным, потому что поначалу доставшийся даром приз или социальное положение может показаться улыбкой фортуны. Но на самом деле сама неожиданность такой награды таит в себе опасность. То, что легко достается, то легко теряется. Поэтому в 2020 году Успех для Овнов возможен только лишь благодаря труду, упорству и целенаправленности. Придется преодолевать напряжение, но учитывая то, что Овен очень сильный знак зодиака, энергия, инициатива присутствует, то, наверняка, вы сможете справиться с этими препятствиями и получить... Но уж если не тот максимум, на который рассчитывали, ну хотя бы то, что удовлетворит вас и ваших окружающих. Что касается знака близнецов. Юпитер никакого аспекта к близнецам не строит, но это и лучше. В этом году близнецам станет легче, поскольку в девятнадцатом году Юпитер шел по оппозиционному знаку, по стрельцу. Это была оппозиция, и очень много двойственных ситуаций было в жизни Близнецова, и потери могли быть. В этом году вот это все напряжение, необходимость сложного выбора, она уходит. В этом году вы наконец-то почувствуете какое-то облегчение, свободу. Вам может быть и везет именно в том, что вы обретаете свободу, возможность двигаться, развиваться. По собственному усмотрению. С одной стороны, нет аспекта от Юпитера к вашему Солнцу. Никто не мешает, никто не помогает. То есть все зависит от ваших личных умозаключений, действий, соображений. Результаты 2020 года зависят от вашей рассудительности и способности реально оценивать ситуацию. У вас есть возможность как увеличение состояния благодаря своим связям с нужными людьми, которые, ну, наверняка есть даже вот предыдущий год, 19-й, хотя это была оппозиция к вашему Солнцу. Тем не менее, наверняка ваша жизнь сталкивалась с важными, нужными людьми, и вы можете к ним обратиться за помощью. При этом... Возможно также и материальные потери в этом году, но они связаны только лишь с вашей расточительностью и каким-то экстравагантным поведением, желанием показать себя. Потому что вы вот эту вот свободу ощущаете и здесь вы хотите все по максимуму. То, что раньше сдерживалось, теперь вы выплёскиваете наружу, из-за этого возможны потери. Год для вас сопровождается переменами. Конечно, это не всегда воспринимается с радостью, поскольку вам приходится выходить из зоны комфортно, из привычного своего положения. Но если вы принимаете эти изменения, то они пойдут вам на пользу и вы выиграете от всего, что с вами происходит в этом году. Какими болезненными и фатальными не были события, которые произойдут в периоды затмений, тем не менее в итоге вы Сможете выйти на уровень благополучия, если будете стараться предпринимать усилия в этом направлении. Вот, следующий знак зодиака знак рака. Но сложно, да. Тут вот сложный знак рака и по затмениям, и, по... и потому, что Юпитер, который идет по знаку Козерога, строит напряженный оппозицию к вашему Солнцу напряженный аспект и этот год для раков будет удачен лишь в том случае, если вы не будете долго пребывать в одиночестве, а вам может так все надоест вся эта социальная жизнь, может так вас достать, что вы наоборот будете пытаться уйти. Главное не теряйте веру в себя. Только находясь во взаимодействии с людьми, именно в социальных если, вы находите, если именно вы в социальных отношениях находитесь, бываете в обществе, именно в социальной среде вы сможете найти нужных вам людей. Ваш успех во многом зависит от окружающих. Поэтому интенсивное общение, взаимодействие с другими людьми будет вам очень полезным. Окружающие, особенно ваши партнеры или союзники – станут для вас стимулом для расширения своих познаний, и вы сможете приобрести новый опыт. Перспективными будут те союзы, которые будут создаваться по вашей инициативе. Старайтесь учитывать интересы, чувства, мнения окружающих, и тогда к вам пойдут навстречу. Вам самостоятельно ничего не удастся сделать. Любые юридические вопросы, какие-то, может быть, тяжбы или вопросы наследства, они могут быть решены в этом году. Для этого нужно будет поискать специалистов, опять же, в социальной среде. Придется потратить на это много времени. Если вы будете стремиться значит, взаимодействовать на этом уровне, если вы будете... Искать специалистов, а не сидеть и не страдать, и не печалиться. То вы сможете найти нужных людей, которые помогут вам решить многие ваши вопросы, задачи. Которых наверняка будет много в этом году. И в основном они будут связаны с каким-то разделом, с, э, с расставанием вполне возможно. Но это обновление в интересах будущего. Вы можете, конечно же, испытывать некоторые разочарования в этом году. Вы можете не получить именно ту поддержку и помощь со стороны, на которую вы рассчитываете, но тот минимум, который вам нужен для того, чтобы проявить инициативу, у вас будет. И если вы сможете вот, вот поймать вот это вот, вступить на нужную ступень да, и двинуться дальше, тогда вы сможете притянуть удачу в свою жизнь. В то же время ну, старайтесь. Конечно, знак рака это такой добрый, заботливый человек. И чем больше щедрости доброты вы отдаете окружающим, тем больше ее к вам приходит, тем больше активизируется энергия удачливости и везения Юпитера. Но, тем не менее, ну, нужно учитывать то, что Наверное, вам меньше всего повезет в 2020 году. Ну, опять же, учитываем периоды, все затмений и то, как можно откорректировать ситуацию. И все сложности проходят. У всех это бывает. В этом году вы, и в прошлом году, это были близнецы. Ну и в итоге все получают вот то, к чему стремится то, на что. То, что они заслужили. Для представителей знака Льва. В этом году, конечно, будет поспокойнее. В том году удача сопутствовала. Потому что был гармоничный трин от Юпитера в Стрельце к Солнцу Льва. В этом году аспекта нет от Юпитера к Солнцу. То есть планета удачи вам не помогает. Ну и не мешает. Поэтому в этом году придется обратить внимание на собственное здоровье, на свою физическую форму. И это поможет вам, ну, в общем-то, заняться лич, личным расширением, улучшением. Будете вкладывать в себя больше средств, а это даст вам в итоге больше возможностей. Да? Характер и масштабы вашей работы в этом году изменятся. Может быть их станет больше, может измениться сам подход к работе, ваши энергетические затраты будут иными, потребуются поездки, командировки, но они будут узконаправленные. Вот придется смириться с тем, что те возможности, те расширения, те перспективы, которые вам давались в прошлом году, вот в этом году их будет меньше. Но зато вы сможете целенаправленно работать в том направлении, которое начато э, вот в девятнадцатом году. Да, работы станет больше. Придется также учитывать и то, что когда много работаешь, нужно больше времени уделять и собственному здоровью, чтобы не выйти из строя, да? И старайтесь все-таки не преувеличивать значение своей работы или вашу значимость в выполнении той или иной задачи. Одобрение в вашу сторону сейчас будет неявным. Ну вот меньше будет восхищение. Но тем не менее, вот, если же вы будете заявлять о себе и все время акцентировать на себе внимание, то это приведет к недоразумениям и неприятным ситуациям на работе. Вы, дорогие уважаемые, уважаемые вы не переживайте, что в этом году к вам больше будет, может быть, претензий. Но кто не работает, тот не делает ошибок. Адекватное восприятие критики. В результате даст вам удачные возможности. Может быть в этом году ваш труд не будет вознагражден в тех объемах, в которых вы привыкли получать, как вот в прошлом году. Но тем не менее, вот подождите немного, не спешите. Все равно вас ценят. Вас сравнивают с другими специалистами, может быть, выбирают между вами еще кем-то. Только вот этот период сравнения он может быть немножко дольше, чем обычно. Но в итоге все-таки знак Льва очень яркий, солнечный, демонстративный. Вот там, где нужно показать свои таланты, представить, может быть, какое-то направление, вот лучше, чем вы, никто не справится. Поэтому везет вам меньше в этом году, но возможности вы также обретаете и если используете вот те шансы, которые вам предоставлялись в 2019 году, тогда у вас все будет хорошо и вы сможете почувствовать себя счастливыми и везение и удача значит будет греть вас, да? вы будете все равно, ну вот, без внимания, все равно вы не останетесь. Так или иначе, смирившись с тем, что этот год дает меньше вам перспектив, чем прошлый, приняв эту ситуацию, вы все равно получаете благоприятные возможности и шансы в 2020 году. Более того, в 2020 году вас никак не задевают затмения, то есть в итоге ничего катастрофического у вас не будет, у вас все будет тихо, спокойно, может быть не так ярко, как в предыдущий год. Но ничего, отдохнете, некий штиль, может быть вам даже пригодится. Успокоит вас, позволит собраться с новыми силами и поработать над тем, что начато ранее, в девятнадцатом году. Следующий знак, кому меньше везет, это представители знака весы. От Юпитера планеты большого счастья к вашему солнцу идет напряженный аспект, квадратура тем не менее жестко напряженно, но этот год знаменует начало нового цикла в вашей жизни и приобретение нового опыта особенно во второй половине года все к чему вы приступаете в этом году в конце концов расширит ваши личные, профессиональные интеллектуальные горизонты поскольку вот После 2020 -го года наступит 21, и вот там уж вы получите этот приз, да, вот это вот перспективы, вот это счастье. А вот в 2020 году немножко напряженно будет. Не так, как вы планировали, не так, как вы представляли. Тем не менее, у вас может проснуться интерес к каким-то внутренним вопросам, может быть, семейные вопросы, темы связанные с культурой, традицией, религией, совместная деятельность и контакты с родными, все это поможет вам начать новый цикл в вашей жизни. Возможно, нов... начало нового бизнеса будет семейного. В любом случае, у вас, возможно, расширение семьи, что может означать не только рождение ребенка, но и приход в семью мужа дочери или жены сына а это всегда напряжение поэтому может возникнуть необходимость строительства расширения жилищных условий может быть необходимость капитального ремонта возникает в этом году это создает напряжение именно вот это много работы много энергии приходится вкладывать но в итоге потом это же даст вам вот это ощущение блага. Всегда за напряженным аспектом идет, за квадратурой идет трин. И вы сможете, ну вот, переждав, значит, вот это вот напряжение 2020 года, но тем не менее действовать придется. Может быть, больше появится работы на земельном участке. Или еще какие-то либо ситуации могут возникать, связанные именно с вашей семьей. Ну вот, в итоге, приняв все это, работая, сотрудничая вместе со своими родными, учитывая выбор дочери или сына, вы сможете... Наконец-то обрести эту гармонию. Опять же, учитывайте то, планируете ли вы ребенка в этом году. Если не планируете, то вот это может быть как раз и напряжение. Ваша семья расширится, но она будет не запланирована и создает вот это напряжение. Поэтому надо достаточно многие вопросы контролировать, просчитывать, продумывать. И только в этом случае вот это вот напряжение, которое будет в 2020 году, оно. Слишком сильно не, не повлияет на вот течение ваших дел. 19 год, конечно, был более благополучный для вас в этом отношении, более удачлив, но вот пока что в 2020 году вам везет немножко меньше. Стрелец из Стрельца. Ушел Юпитер в 19 году. Здесь он был весь год. Это знак управления Юпитера. Поэтому Стрельцам везло больше, чем кому-либо другому. 20 год для Стрельцов будет сложный. Кроме того, что здесь и затмение, и ваш Управитель перешел в знак своего падения. И эта сложность может проявляться в том, что, например... Расходы преувеличивают ваши доходы. Возможно, вам придется максимально сократить свои траты. Но вот этой вот бюджетного кризиса можно избежать, если вы найдете способ, как сохранять, как вкладывать средства, может быть, в себя, в образование. И в этом случае вы сможете увеличить свои доходы. Вам нужно просто очень серьезно подумать о том, как создать для себя фундамент материальный в этом году. Возможно, вы преувеличиваете свои финансовые возможности или положения. Вот это стремление произвести впечатление на окружающих, склонность демонстрировать. Вот весь, весь этот праздник. да, вот Сейчас он не кстати, не вовремя. Иначе вот это вот внутреннее желание к тому, чтобы вы привыкли к яркости, к щедрости, к, к масштабам, вот в этом году его будет меньше. Если же вы будете следовать вот привычному своему поведению, то, конечно же, эти ненужные покупки, какие-то предметы роскоши, и другие символы, которые подчеркивают статус, они наоборот подорвут значит, семейный бюджет. Да. Если же повышение затрат связано с повышением образования, с религиозной или духовной деятельностью, с путешествиями, может быть, издательским бизнесом, культурным развитием, то эти затраты они будут адекватны, в итоге они принесут вам прибыль. Важно просто сделать переоценку своих ценностей. И реально вы поймете что кое-что поменялось вообще. Вот реальные жизни, они другие. да Вот, вот этот праздник, вот эти масштабы, которые были в 2019 году. Но в 2020 вы как бы спускаетесь с небес на землю в реальные ситуации, события. И уже приходится адаптироваться может быть не в очень комфортных для себя условиях и ситуациях опять же без паники год сложный но он проходит просто возьмите себя в руки учитывайте периоды затмений в видео я выкладывала по затмениям вообще информации всегда много по этому поводу и только в этом случае Уважаемые, дорогие, яркие стрельцы, в вашей жизни будет все гармонично, все хорошо. Вообще стрелец самый, наверное, такой оптимистичный знак зодиака. Конечно, сложновато будет в этом году из-за того, что управитель вошел в не очень приятный статус для себя. И очень резкая перемена происходит. Тем не менее, у вас достаточно хорошо, наверное, обеспечена подушка на этот год. Во всяком случае, если вы постарались это сделать, то год для вас пройдет более-менее мягко. Ну, вести вам, может быть, будет меньше, чем другим знаком зодиака. Вот. Для водолеев. Для водолеев, что получается, нет аспекта от Юпитера к вашему Солнцу. То есть, те преимущества, которые вы имеете, или те преимущества, которые вы получаете в период прохождения Юпитера по Козерогу, они могут быть вообще неявными, неочевидными для окружающих. И для вас это да, в какой-то степени вы получаете расширение, это может быть ваше личное влияние, но это вот в узком кругу пока это скрыто от всех еще это все не явно тем не менее вы получаете некие преимущества главное что вам главное то для Водолеев что нет напряженного аспекта от Юпитера. поэтому ну как бы и препятствий собственно и нет в том в ваших планах в ваших расширениях может быть так сильно удача вам и не сопутствует и не везет там где вы да, рассчитывали получить это везение. Тем не менее ваши старания они дадут вам возможности, которые пока что не очевидны для окружающих, но в результате они принесут пользу и вам и тем, кто рядом с вами и в вашем деле и в коллективе. Например, вы можете добросовестно работать, вы получаете увеличение зарплаты. Но это же никто не знает из ваших окружающих. И вы же об этом не говорите, что вот сейчас, в этом году вы получили больше, чем в прошлом. Да? Поэтому вроде бы как для вас это плюс, это расширение ваших возможностей. Но окружающие они не видят, что у вас зарплата повышена, потому что нет повышения в должности. Да? вот Пока все, что касается социального признания карьерного роста, вот пока вот с этим сложно. Зато вот в финансовой сфере вполне возможен приход из тайных каких-то источников, не афишируемых. Кроме того, возможно улучшение условий работы по состоянию здоровья также. Тут улучшения предусмотрены, скорее всего, вы будете им просто больше заниматься, чем обычно. Вы в этом году сможете помогать но вот своими идеями, с той информацией, которой вы владеете. То есть проявлять щедрость, именно давать, если вот в деньгах не получается там одаривать, помогать, то вот своими идеями, подсказками вы сможете активизировать вот эту благостную энергию Юпитера, которая в конце концов даст вам везение и удачу. Конечно же, вы Обращайте внимание на тех, кто попал в беду. И, и вот в вашей жизни, в вашем окружении будут те люди, которым плохо. Это дается вам не просто так. Ваша задача помочь этим людям. Это не обязательно деньги. Но вот своим, своим ресурсом, я не знаю, там... Разговорами, мыслями, идеями, знакомствами. Вы поможете этим людям. И тем самым привнесете в свою жизнь элемент удачи. Активизируете вот эту благостную энергию Юпитера. Позитивные возможности в 2020 году, конечно же, у вас будут. И они включают в развитие своей внутренней силы. Благодаря mm -hmm. росту вашей душевной энергии. Благодаря росту вашей интуиции, вы сможете преодолеть скрытые опасности и тревоги. И не только свои, но и ваших единомышленников, окружающих, ваших любимых людей. Расширение скрытое от всех. Вот, вот пока что оно где-то внутри. Вот растет, растет, растет. Тем не менее, уже в 2021 году, когда в знак Водолея придет Юпитер после Козерога, вот тут вот уже вам повезет. Вы будете самым удачливым знаком. Все по очереди. В, в 19-м везло больше всего Стрельца. В 20-м везет больше всего Козерогам. А в 21-м году больше всего будет вести Водолеем. Поэтому имейте терпение. Все будет в свое время. Если услышанная информация оказалась вам полезной, я буду рада вашим лайкам, комментариям. Если остались вопросы, пишите, я отвечу. Подписывайтесь на мой канал, следите за видео, будет еще много интересного. До новых встреч!